Друзья, доброго времени суток, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Как вы уже, наверное, знаете, то, что товарищ Цукерберг совсем недавно переименовал свой холдинг из Фейсбука в Мета. Данный посыл, он обозначает, как переход всей его компании, всей его, по сути, сущности на так называемую метавселенную. Что это конкретно и чем это будет кушаться, еще, естественно, непонятно. Но э, рынки в любом случае отреагировали моментально на данную новость. Я бы хотел тоже затронуть эту тему и немножечко внести ясность, а как же, собственно, можно нам, частным инвесторам, тоже принять участие в инвестициях в эту загадочную метавселенную. Прежде чем начать об этом разговор, я бы хотел все-таки охарактеризовать понятие метавселенной. Ну и позвольте зачитать или же процитировать, метавселенная может быть описана как постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары и с помощью технологий виртуальной реальности. По мнению некоторых специалистов, метавселенная со временем может стать преемником нынешнего интернета или, по крайней мере, его радикальным развитием. Как мы видим из этого описания или же определения металл-вселенной, то, что это действительно что-то прям такое стоящее, очень масштабное и, возможно, действительно, она будет иметь место в нашей повседневной жизни. Давайте разбираться. И прежде чем мы все-таки начнем с конкретных активов, в которые можно инвестировать, я бы хотел обратить ваше внимание на происшествия на рынке за прошедшие сутки, что же там собственно происходит. Итак, мое внимание привлекло две компании пока что. Первая, это конечно же Tesla. Ее падение за вчерашний день было на 17,5%, чуть больше, практически 18%. Я бы даже сказал, если мы будем смотреть по тени свечи, то это 18 с лишним процентов и достаточно неплохо тоже вчера обвалился paypal прям с таким очень приличным гэпом как вы можете видеть как раз в во вчерашнем видео ссылка на него сейчас появится я говорил о том что paypal достаточно интересный актив для инвестиций именно сейчас если вы рассматриваете куда же вложить деньги то это неплохой неплохая возможность ну и как показывает уже вчерашний день собственно тесла тоже Показывает интересную пока что динамику, хоть и на падение, но лично мой принцип заключается в том, что я никогда не покупаю на росте. Покупаю наоборот с хорошими скидками и в принципе пока что моя стратегия является выигрышной. Конкретно по причинам падения Тесла я думаю, что я напишу пост в Телеграме. Если вы на него еще не подписаны, то прошу подписаться, ссылочка на него будет в описании под этим видео. Там я выкладываю какие-то инсайты интересные для меня новости по фондовому рынку, ну и в принципе наблюдения. Также вы можете увидеть то, что на каждом из постов практически есть достаточно большое количество комментариев, хоть людей у нас и не очень-то и много. Сформировалась определенная комьюнити людей по интересам, которые, собственно... Здесь присутствуют. Если вы относитесь к ним, то я думаю, что вам тоже найдется здесь место и будет достаточно интересно. Подписывайтесь, ссылка в описании. Ну, а теперь перейдем непосредственно к инвестициям в метавселенную. И, наверное, самым таким банальным и простым способом для инвестиций в эту метавселенную будут, собственно, покупки акций Facebook, да, так как сейчас она, кстати, вот обратите внимание, называется Мета. То есть данная компания уже переименована, но тикер остается Facebook, да, FB. Это то, что вот как бы может, можем мы понять с самого первого взгляда, да, если мета, если мета вселенная, значит мы инвестируем куда? Фейсбук, окей. Но здесь есть еще некоторые моменты. Дело в том, что якобы планы какие-то у Цукерберга есть на этот счет, естественно. Не зря же он затеял эту всю идею, да? Но каких-то практических наработок, насколько я понимаю, на данный момент нету. А значит, мы должны смотреть на другие компании, которые нам сейчас предоставляют эту возможность. Сейчас я вам озвучу те компании, которые, в которые можно инвестировать на фондовом рынке. И дальше мы поговорим относительно криптовалют. Да? То есть криптовалютного рынка, какие там криптовалюты относятся тоже к вот этой вот метавселенной. Окей, в этом разобрались и давайте начинать. Итак, первая компания, как я уже сказал, это Facebook. Окей, мы ее посмотрели. Следующий момент это компания MTTR или же компания Matterport, если я правильно прочел. Что это за зверь? Это компания, которая занимается 3D-моделями, визуализацией, и вот это все с этим связано. да? Как мы можем, можем видеть, то что компания недавно только вышла на IPO, то есть буквально вот в феврале 2021 года, она достаточно молода, видим, да, что на графике есть положительная динамика, но, к сожалению, с точки зрения, зрения количественных оценок, мы ее оценить не можем. Ну, в принципе, да, потому что очень-очень мало истории у компании естественно и пока что а, остается только наблюдать если есть вера как бы в эту компанию вам интересно это направление то конечно же вы можете ее рассмотреть в качестве добавления в свой портфель инвестиций что же касается касается меня то я скорее сосредоточен немножечко на других областях поэтому долго мы задерживаться не будем компания которая занимается 3d моделированием следующий Клиент в нашем списке, будем говорить так, это известная достаточно компания NVIDIA, да, производитель чипов, производитель видеокарт, ну и многие знают эту компанию, по крайней мере, известна она всей молодежи, так как, ну не только молодежи, в том числе и майнерам уже, да, так как она является одним из топовым, топовых производителей видеокарт. Не могу я найти у себя ее в списке. Давайте будем смотреть ее просто так. Мы Видим то, что очень значительный рост у компании произошел буквально совсем недавно, да, в ноябре, в начале ноября этого года. И в принципе в количестве наценки по данной компании тоже достаточно сильные. Так, ну по, общем, по общему знаменателю видно, то, что компания значительно перекуплена, да, то есть относительно ее справедливой стоимости, если вообще можно говорить что-либо о справедливой стоимости компании и можно ее измерить. Видим то, что неплохое, со... неплохое финансовое положение у данной компании, неплохие... неплохая рентабельность. Здесь мы видим все достаточно неплохо с денежными потоками. У компании также все в порядке с долгами то есть долги есть но выплаты по ним осуществляется и компания их может погасить в принципе из того кэша который есть у них на счетах это проблемно. конечно же завышенные показатели пена и так далее но э, нужно понимать то что эта компания стоимость и э, Количественные показатели, скажем так, показатели, которые говорят о классических каких-то измерениях, они будут завышены в любом случае, так как это не компания а стоимости. Соответственно, развитие компании у нас тоже достаточно сильное предвидится. Можем это видеть по выручке. Компания один из лидеров рынка на слуху. Компанию рекомендую, сам рассматриваю ее для инвестиций. Конечно, сейчас. Не лучшее время, так как она ну, достаточно перекуплена. Ну, нужно, нужно ждать приличной коррекции. Следующую компанию, которую можно рассмотреть в качестве инвестиций в метавселенную, это компания Roblox. Наверняка, если у вас есть маленькие дети, то вы знакомы с этой компанией, потому что, не знаю, как ваши, а мой 7-летний сын играет в Roblox со своими друзьями. Ему там очень нравится эта Такая вот одна из хайповых, одна из топовых игр, которую сейчас играет маленькая молодежь, назовем их так. И что собой, в принципе, представляет эта игра? Я опять-таки процитирую. Сервис позволяет пользователям играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. У платформы 43 миллиона активных пользователей. Собственная цифровая валюта и широкий спектр уникальных виртуальных возможностей. Ну Вот так вот выглядит главный экран их сайта. На всех практически платформах он представлен. То есть можно играть где угодно. И она, между прочим, кроссплатформенная. То есть вы можете играть как на компьютере, потом продолжать играть на телефоне, планшете и так далее. И причем на андроиде, iOSе. Относительно фондового рынка это пока что все. Ну, по крайней мере, то, на что я смог обратить свое внимание. Давайте теперь плавненько переходим на криптовалютный рынок и посмотрим, что же там можно прикупить для инвестиций в метавселенную. Итак, криптовалютный рынок. В первую очередь это Сэндбокс. Тикер криптовалюты Сэнд. Как вы можете видеть, это тоже игровой мир. да, То есть, собственно, игра очень похожа на Майнкрафт своими вот этими вот пиксельными такими персонажами. Ну и, в принципе, пиксельным всем миром, да. Вот, процитирую опять-таки по поводу сэндбокса. Игра на основе блокчейна и мира метавселенной. В ней можно покупать, продавать и делать ставки на различные активы. Немножечко другая тема, да, не такая как Roblox, но все практически вот очень похоже. Значит, тикер, который собственно вот использует игра сэндбокс, это тикер send Торгуется она вроде бы как на бирже но я так понимаю что к USD она не торгуется то есть к доллару да это просто калькуляция от TradingView но обращу ваше внимание то что с момента того как Цукерберг заговорила метавселенной собственно у нас произошел достаточно значительный рост данной крипты она выросла на 368 процентов конечно какие-то просто баснословные проценты роста давайте посмотрим насколько она сейчас обвалилась там 29 ну практически 30 процентов на сегодняшний день а максимум был на 30 ну, практически 5 процентов да, до минуса что могу сказать пока еще рановато ее подбирать а вот там ниже 50 процентов падения если оно конечно будет то будет достаточно интересно. Ну и давайте посмотрим на как бы, общую динамику. Видим то, что она достаточно хорошая. Да? Э -э, инструмент находится в постоянно практически восходящем тренде. Ну, как сказать, постоянном, если учитывать то, что она достаточно нова. Всего лишь там, когда у нее был листинг там в августе 2020 -го года, э -э, то да, мы имеем восходящую динамику. Следующий претендент на метавселенную это... Снова-таки игра Decentraland, данная игрушка, данный проект, даже можно называть его так, был еще известен мне в 2018 году, если не ошибаюсь, может быть в 2019, ну, достаточно давно я о ней слышал, и на тот момент это была только лишь разработка, да? то есть были какие-то сподвижки, но она не выходила еще там из стадии каких-то глубоких бэт. Сейчас же вроде бы как это уже все в реальном виде присутствует, да, то есть это можно пощупать, скажем так, образно. Ну и тикер, который а, торгуется, это Мана. Ну видим то, что торгуется она на Coinbase, но нас Coinbase не очень интересует, нас интересует Binance, да, в частности. Так, давайте посмотрим, с какого она года здесь начиналась, с 17 даже, то есть я все-таки хотел сказать 17 год, потом засомневался в том, что она еще в то время была, да, ну, достаточно давно она мне известна, как вы увидите, то, что было не все хорошо у данной криптовалюты и начался рост, естественно, с января 21 -го года, да. вот, все начало расти, ну, как бы, как, как настал сезон альтов, так и пошла, пошел рост вот этого вот всего движения. Ситуация ровно такая же, как и на сэнде, сэндбоксе, да, то есть мы видим то, что с момента э, вообще объявления понятия метавселенной, ну, может быть, не объявления понятия, а гражданином Цукербергом вот этой вот всей э, затеей, которую он затеял, тоже произошел рост данной криптовалюты. На данный момент она валилась на 46 процентов сейчас торгуются в пик там был на 54 буквально можно сказать конечно рост был тоже более значительный на 570 процентов но как вы можете видеть да огромный рост огромное падение сейчас корректируется можно ли ее можно ли в нее входить сейчас ну Конечно же можно, да, конечно же можно, если вы считаете это правильным. Но опять-таки не забывайте, да, что это криптовалюта и вы можете как бы получить еще вот эти вот движения очень легко, как и вверх, так и вниз. Это очень важно. По Decentraland я вам показал, да, вот так вот выглядит их сайт. То есть здесь они все там предлагают что-то делать. Ну, продажа игровых каких-то товаров, наверное, продажа каких-то участков земли. В общем, вот это вот все. Здесь, понимаете, наступает такой вот вопрос. Сейчас практически все игровые миры, да, продают какие-то неигровые вещи за, собственно, реальную валюту какую-то, да. И практически во всех играх существует своя цифровая валюта. Можно ли это уже называть своеобразной метавселенной ну этот дискуссионный вопрос достаточно и здесь можно ответить как положительно так и отрицательно опять-таки потому что дискуссионный вопрос можно приводить альтернатив кучу как в одну так и в другую сторону другое дело же смотреть со стороны инвестора как это делать ну я думаю что все прекрасно понимают если люди общество, инвестора верят в какую-то из какой-то из активов, то, соответственно, цена его будет расти. Как только вера закончится, цена его начнет падать. Ну, собственно, на этом все и держится. Еще есть несколько монет, которые можно применить к метавселенной. Просто озвучиваю их тикеры. Тикеры это Hero, Atlas и Block. Это не настолько известные, скажем так, криптомонеты с, со своей уже структурой, которая вот может нам похвастаться сэндбокс или же Decentraland, но тем не менее они присутствуют, поэтому если вы ищете каких-то единорогов то возможно вам стоит тоже обратить внимание на эти три криптовалюту и криптовалюты и попробовать их как-то оценить, возможно у вас это получится. Друзья, ну а на этом у меня все, большое вам спасибо за внимание пожалуйста подписывайтесь на канал ставьте свои лайки пишите свои комментарии, что вы думаете относительно метавселенной. насколько есть будущее у этого понимания, в принципе. Ну и жду вас, конечно же, в своем телеграм-канале. Ссылочка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Буду вас рад там видеть. У меня все. До новых встреч. Пока.